Если кровь, у нас, если кровь у нас качается сердцем 60 раз в минуту, да, то есть она за 60 раз в минуту успевает дойти до каждой конечной пальцев, до всего нашего организма, то лимфа поднимается вверх, снизу вверх, как я говорил, достаточно медленно, всего лишь со скоростью 1-2 сантиметра в минуту. Поэтому и говорится, что лимфу проталкивает вверх массажист. Есть такая поговорка. Uh -huh. чтобы Кровь в человека качает сердце, а лимфу только массажисты. Отчасти это правда, но еще лимфу качают наши сами мышцы, когда они сжимаются, да? они ее проталкивают вверх. Но если мы сидим, сидящий образ жизни сейчас у нас у многих, да? то она не проходит, застойное явление получается, особенно в ногах. Либо слишком кто-то активно занимается спортом, или работа у него стоящая, да? Ну, у него просто из-за того, что гравитация, во-первых, давит да, вниз, во-вторых, не выдержала. Бутылка разбилась. Ну ничего, я подниму подмету. Поэтому, чтобы преодолевать гравитацию, обязательно очень полезно переворачиваться хоть один раз вверх ногами в течение дня. Ну, или поднимать вверх. Да, а еще лучше поднимать ноги вверх, когда вы отдыхаете, да, чтобы пятки у вас были выше сердца, сердце, а еще лучше выше головы. Если есть такая возможность, да, на диване. Перед сном. Перед сном, да, лучше все перед сном. Некоторым даже у кого застойные вен или варикостом. А, забрасывать ноги на стену. Тогда. Да, забрасывать ноги на стену. Самому себе можно проглаживать вот так вот. Вниз получается. Если нога вверх, то вниз. А на сколько так делать? Кто? Сколько так делать? ноги держать. Ну хотя бы минут 15-20. А вы знаете, вот есть такой. Стереотип, так скажем, что ковбои поднимают ноги на стол, подают, да, в сапогах. <связывающие> это вот в фильмах такой распространенный но... достаточно стереотип. Но на самом деле э, это же киношная они Придум... они так отдыхают, так... Да, они так отдыхают, но это придумка именно киношная. В реальной жизни никогда ковбои так не поднимали ноги. Но вы сами подумайте, ковбои это кто? Это люди, которые пасут ковец. Ой. <связывая> это люди, которые пасут коров. Там загоняют, да, они все время в поле, в грязи. Ну что же, они грязные сапоги будут на стол пасть? Знаете, откуда взялся вот такой вот такая повадка сейчас вообще распространенная, которая приписывают <говорит> каббоям. И это был на самом деле социальный заказ, потому что когда в начале прошлого века 19-го там, когда появились вот эти вот конвейерное производство, Генри Форд придумал конвейеры, и люди стали целыми днями стоять возле конвейеров на работе. У них стали оттекать ноги, массово стали люди жаловаться на варкозное расширение вен, на отечность, на тяжесть в ногах. И, ну, все уже к санаторию отправишь, да? И в Америке реально эта проблема заботились, создали, созвали консилиум врачебный и думали, как бы обойти такую проблему. И врачи вот в те времена сказали, что надо ноги держать вверх, выше головы или выше сердца хотя бы. Но как же всех это заставить делать? <смех> это же очень сложно. Тогда они придумали ввести такого героя в киноиндустрию свою. А как раз тогда начинала развиваться активная киноиндустрия в США. Да? И они придумали, чтобы все ковбои в каждом фильме клали ноги на стол. То есть такой социальный заказ был на самом деле. Как у нас в Советском Союзе, помнишь? Социальные пропагандистские всякие заказы были для кино. Из этого даже некоторые фильмы не допускали до проката. Так и у них это было. И вот, каким неудивительно, с тех пор это повелось. Сейчас уже во многих фильмах не только а как бы это считается за такой мерой вольготности, валяжности человека с высоким статусом. Да? Вот он типа может себе позволить так. Но сейчас уже это в фильмах делают бизнесмены с чистыми туфлями что раньше, да, например. Так что вот такой интересный факт. В истории на самом деле много чего напутано и привнесено из фильмов. Например, пираты никогда не плавали под вот этим флагом «Черный Роджер». Помнишь, когда скелет там такой с перекрещенными, через перекрещенными костями это все-таки мы придумали mm -hmm. Да, заходил ты ему не будешь делать на них? Нет, он уже оделся, он уже ушел А, ah, уже ушел? Да, он уже, он уже просился just... Это надо было сразу на делать, чужим, чужую Тут я не могу сказать.